В8. Установите соответствие между схемой химической реакции и направлением смещения равновесия, а также изменением скорости реакции при повышении температуры. Значит, И что мы здесь можем первое сказать? В любом случае по правилу Ван Горфа, в большинстве случаев даже как правило, можно так сказать, при увеличении температуры на каждые 10 градусов скорость химической реакции возрастает в 2-4 раза. То есть там, где мы видим уменьшится, уменьшится, мы сразу же убираем. Эти варианты нам в любом случае не подходят, потому что при увеличении температуры, скорость реакции в любом случае возрастет. Теперь, что касается смещения равновесия и, опять же, при увеличении температуры. Мы должны понимать следующее, что при увеличении температуры смещается равновесие в сторону эндотермической реакции. То есть в пункте А эндотермическая это прямая реакция, и поэтому смещаться будет вправо. Для э, права у нас соответствует пункт 1. Аналогично у нас будет и для В, потому что здесь минус Q. Э, там, где экзотермическая реакция прямая, значит, при повышении температуры будет э, смещаться в равновесие влево, то есть в сторону образования исходных веществ. И для пункта B у нас соответствует циферка 4, и для пункта Г аналогично цифра 4. То есть это задание было направлено на то, чтобы вспомнить, что скорость химической реакции у э, температуры зависит ну, только в одном скажем так, направлении при увеличении. В любом случае она возрастет. Таким образом, правильный вариант ответа А1, b 4 В1, Г4.